друзья всем привет сегодня у нас видео из рубрики будни риэлтора смотрим апартаменты в центре сочи апартаменты находятся на улице роз это живой комплекс роз Дельмар. мы будем смотреть здесь апарты стоимостью от 9 миллионов 800 тысяч с ремонтом под ключ с управляющей компании пользуюсь случаем хочу добавить что Здесь произошло очень большое снижение цены на квартиру 80 квадратных метров с ремонтом восточной продажи. Ее сейчас готова отдать за 33 миллиона. Своя управляющая компания Ресепшн. Здесь же производит уборку апартаментов, свой отдельный вход. Не граничит с жильцами одного области. Всего сложности 9 апартаментов. 18 небольших метров, ну вот такой самый рабочий вариант. Маша, скажи всем привет. Это совмещенный санузел. и студия, прям рабочий вариант. Сдается дорого. Загруженность процентов, наверное, на 90. 19,7 она. семь. С видом на улицу Рос. Тоже хороший апартамент. А площади больше 24 метра. Ну, одни типовые, видите. В плитка, сантехника, там мебель, все это одинаково. Стоимость 12 900 если не ошибаюсь. Вид во двор. В общем, вот такой коридор. Кстати, там 41 метр была. Квартира, квартира, апартамент. 20 с небольшим миллионов, 41 метр, 21,700. И это мы переместились в жилой комплекс Парк Горького. Наверное, нет такого человека, который не знает этот жилой комплекс. Сейчас будем смотреть, квартиру с новым ремонтом, причем по самой адекватной цене. Вот там же Д-вокзал, а это Азра, закрытая территория жилого комплекса Парк Горького. Ну, здесь благодать. Один из самых популярных жилых комплексов. Много инфраструктуры, детские, спортивные площадки. Там вон и футбольно-баскетбольное поле. Честь только нет, а. Ну красота. Реально. Парк Горького, огонь. Здесь все цивильно лифта, консьерж, видеонаблюдение. Нашли столько по Сейчас ничего не понятно. Понятно то, что ремонт будет абсолютно новый. Все выгребли. Просто все выгребли. Ремонт будет дизайнерский. Значит, это тут, видимо, гардеробная будет. Вот входная дверь. Планировку скину заинтересованным людям. По крайней мере, самая хорошая цена здесь в парке Горького. И с абсолютно новым ремонтом. Здесь 55 метров, 55 То есть здесь это вот кухня, совмещенная с гостиной. Ой, извините за то, что а моргает. Кухни ничего не будет, да? Все будет. Вот. А, то есть это гостиная кухня. Да? Кухонный а, гарнитур. А, вот он а, будет самого, здесь. Не не будет? будет, будет. Конечно, вот. будет. Вот здесь вот. будет. Вот это такой. А модный, полный балконе Ну, шумновато, да, конечно, да. еще. Но зато центр Сочи. В море там маленькую дымку видно только. Так, и спальня, еще спальненька. Спальненька вот такая, вот такая будет стоить. Наталья, 26 миллионов она будет стоить. Малкон да. жилого комплекса «Кокус». Очень хорошая цена за 60 метров. Получается 23 миллиона. гардеробная 60 метров вместе с балконом она 3 миллиона Это у нас переулок горького прямо рядом свой вот 45 ориентир там у нас находится росреестр реестр до улицы новогинская буквально минут 7 пешком до моря минут 10 максимум 15